Всем привет, дорогие друзья, это канал Тайна НЛО. Оказывается, наше правительство скрывает правду про инопланетян. Такое заявление сделали наши необычные политики. Но политологи говорят совсем другую картину, что не может быть. Как может так, чтобы наши скрывали? Оказывается, даже президент наш в курсе о том, что НЛО существует на нашей, можно сказать, Российской Федерации. И они разрабатывают сверх необычное оружие, которое должны всех поразить. Но так ли на самом деле это все? Почему множество необычных явлений скрывается именно на Российской Федерации? Почему не в Китае, не в Киргизии, не в Таджикистане и не в других городах и странах? Но суть в том, что, оказывается, НЛО, может сказать, заключила договор с Российской Федерацией о том, что они будут на этой земле находиться и защищать нас от других вне космических врагов. Но уже происходит необычное и очень странное явление, как НЛО маскируется среди наших правителей. Очень странно все это звучит, но это логично. Возьмите пример того, что в Америке каждый второй не знает даже с кем он стоит и разговаривает. Особенно в Белом доме в США. Также там есть инопланетные существа, которые скрываются по табличие людей. Но никто не может доказать того, что среди них есть рептилоиды. Да-да, рептилоиды, которые скрываются среди людей. Но, ну, может, уже их и нет. Людей, а рептилоидов там полно, полно. Но суть в том, что мы с вами теперь замечаем другую картину, как инопланетяне появляются на нашей планете. Давайте я вам расскажу очень страшную и необычную историю. Это было 1973 год. Необычная комета упала необычному фермеру в поле. Множество людей видели, как этот метеорит упал. Но что самое интересное, пошел только один фермер. Когда он увидел, что огромная воронка посередине его фермы, то он увидел необычный, огромный тлеющий камень и решил дотронуться до него. И эта ошибка была Другие фермеры смотрели издалека, что происходит. И что-то его потом утащило. Через несколько дней находят этого фермера. Что он типа потерялся, заблуждал. И он вообще был в другом, можно сказать, селе. Но суть в том, что пришельцы его подменили. И стали постепенно подменять каждую ферму своими рептилоидами. И когда уже до пик дошел, что даже полицейские стали рептилоидами, они, можно сказать, захватили штат один. Почтальон, который перевозил вечно почту, увидел необычную и очень странную накрытым каким-то полотном у одного жителя и решил просто спросить, что на слово этого жителя начал сказать «Не твое дело, отвали». Тогда же Почтальон не думал, что весь, можно сказать, городок стал меняться. Он заметил общение людей и стало вообще то агрессия, то негатив, то какое дело. Даже его знакомый, который проживал недалеко от него, стал как-то вести себя по-другому. Но это только было полбеды. К нему пришел один сосед с тортом и семьей. Ему это показалось странно. Они всегда были врагами. И тут он решил с ним так еще чай попить. Но тот отказал ему. Но пришелец, который в обличии человека, сразу походу понял и начал прям врываться к нему домой. Рядом с ним была жена. Она держала биту. Исходя всей ситуации, они ушли. Но ночью, когда они начали ложиться спать, только выключили свет, что-то стало лазить по крышам. Он услышал это, взял пистолет, почтальон, и подумал, что это грабители. Но когда он полез в чердак, что-то нечто его утащило. Жена закричала и также потом затащила. Но маленькая девочка, которая там была, все это видела. Ей было восемь лет, она спряталась под столом и сидела молча. Через несколько часов маленькая девочка села на велосипед и поехала к соседнему городку. Она встретила тетю свою, которая проживала несколько миль от этого городка и рассказала все, что случилось. Женщина стала звонить местному полицейскому. Тот ответил все нормально, я проверил, семья ждет ее. Девочку повез полицейский обратно в этот дом и была ошибка. Когда он привез, семья встретила ее прям как надо. После этого передали девочку, и девочку, которая рассказала больше, никто не видел. Исходя всей ситуации, инопланетяне меняют людей под себя, чтобы они правили этим необычным городком. После этого начала появляться теперь в правители, они меняют траекторию нас вместе с вами что будет дальше вы должны прекрасно понимать искать только один люди ошибаются много раз они не роботы но даже люди которые зная угрозу они считают что это не так весь рассказ был для того чтобы вам было ясно о том что кто то скрывается в обличии людей и меняет все под себя это обличие начинает проявляться